Добрый день, уважаемые друзья. Спасибо. Спасибо. Спасибо. спасибо. спасибо. Позвольте, позвольте мне вас поприветствовать. Я пришел, чтобы вас поприветствовать. Добрый вечер, уважаемые друзья. Я сердечно хочу поприветствовать и организаторов, и участников фестиваля школьных библиотек. Это очень хороший повод для того, чтобы... Посмотреть на состояние библиотечного дела в стране, в стране в целом. Не только на школьные библиотеки, а вообще на библиотеке в стране. Хотя школьные библиотеки в этом ряду, конечно, занимают особое место. Мы всегда с гордостью и по праву называли себя одной из самых читающих стран мира. И... Произошло это действительно не в последнюю очередь, потому что в свое время в стране была создана очень широкая сеть библиотек. Ведь действительно в достаточно удаленных регионах нашей страны, огромной страны, несложно было, как правило, получить не только классику, но и наиболее известных, модных в те или иные периоды времени произведения и российских, и зарубежных авторов. В последние годы вам приходилось очень непросто. Мы знаем, что финансирование было, мягко говоря, недостаточным, и благодаря в значительной степени вашим усилиям удалось, если не развить значительно фонды, то, во всяком случае, хотя бы их сохранить. Это большая ваша заслуга, и огромное вам спасибо за это. Но должен сказать, что в современном мире не только вот проблемы с финансированием вызывают особое внимание и озабоченность. Есть и другие сложности. Они связаны с нарастающей конкуренцией книги со стороны средств массовой информации. Телевидение, кино, компьютерные сети. Но мне кажется, что, во-первых, это не должно... Вступать в противоречие одно с другим. А во-вторых, все-таки книга – это не просто источник знаний. Общение с книгой – это всегда особое состояние души. А книга, если она подана грамотным, талантливым человеком, а сегодня в этом зале собрались победители конкурса, именно вот такие люди сегодня здесь собрались – в этом случае книга становится не просто источником знания, она становится источником воспитания культуры человека, личности человека. Она становится источником передачи генетической памяти народа от поколения к поколению. Я хочу вас поблагодарить за ваш подвижнический труд. Хочу выразить надежду на то, что мы все вместе, прежде всего, конечно, напираясь на на понимание важности того дела, которому вы служите. Будем развивать библиотечное дело. И хочу поблагодарить всех наших гостей, которые здесь сегодня вместе с нами. Во многих странах мира, которые мы не считаем бедными, и это страны высокотехнологичные, библиотечному делу уделяют все больше и больше внимания. И тот факт, что сегодня здесь среди нас супруга президента Соединенных Штатов госпожа Лура Буш, она уделяет особое внимание развитию библиотечного дела Соединенных Штатов. Лично занимается этим. Лишнее тому подтверждение. Я хочу поприветствовать ее. Хочу поприветствовать супругу президента Болгарии и Армении. Без подсказок, пожалуйста. Двойку И хочу пожелать вам всем успехов. Спасибо вам большое.